Сорт томата Алсу. Это среднеранний сорт. До созревания проходит около 90 дней. Сорт невысокорослый. Может достигать высоту до метра. Очень урожайный. Куст требует подвязки к опоре и посынкования. Лучше всего формировать два, максимум три стебля. Плоды бывают крупные. До, пол, до пол, полкило. Этот у нас весит 249 грамм. Сейчас мы его разрежем. Вот такая вот мякоть розового цвета внутри. Томат многокамерный, мясистый и сочный. Сорт этот салатного назначения, но также можно делать с него всякие домашние заготовки.